Я долго ждал, но не дождался Я должен петь, но я молчу В себе я разочаровался И ничего я не хочу Я зачехлил свою гитару, Сложил в сундук свои мечты. Я написал эмемуары, Но все страницы в них пусты. Весь мир похож на Пантомиму, Где люди мимы и шуты. Дороги неисповедимы И неразборчивы следы. говорят, что я отшельник, Но предан я своей судьбе. Я верный пес, накинь ошейник И подчини меня себе. И преданность дворняге, И грусть дождя в моих глазах. Прими меня и в полумраке Я буду спать в твоих ногах.